Всем доброго времени суток. В этом ролике вы увидите, как можно сделать свою внешнюю печатную форму счета на оплату. Для конфигурации 1С с небольшой фирмой, редакция 1.5. Сначала мы посмотрим, как можно быстро поменять существующую печатную форму. Это может пригодиться, когда вам достаточно одной печатной формы и нужно внести в нее незначительные изменения. Например, сделать надпись «Внимание, изменились реквизиты». Затем мы посмотрим, как сделать внешнюю печатную форму и как внести в нее изменения. Итак, приступим. Когда вам требуется немного изменить или дополнить внешний вид печатной формы документа, например, счета на оплату, изменения незначительные, например, вам нужно сделать надпись, вставить логотип или изменить шрифт, то вам будет достаточно изменить макет. Это можно сделать в разделе «Настройки». Далее «Печатные формы, отчета и обработки». Выберем гиперссылку «Макеты печатных форм». В списке нужно найти название документа, у которого вы хотите изменить печатную форму. Нам нужен документ «Заказ покупателя» и его печатная форма «Счет на оплату». Дважды щелкните по нему и проверьте, чтобы переключатель был установлен в положение для просмотра и редактирования. Дальнейшая работа похожа на работу в любом табличном редакторе. Сейчас давайте напишем фразу «Внимание! Изменились реквизиты. В подвале печатной формы». На первый взгляд можно подумать, что надпись можно сделать в любом месте, но это не совсем так. Если вы хотите, чтобы надпись появилась при печати документа, то ее нужно добавлять только в специальных именованных областях. Чтобы их увидеть, давайте откроем главное меню. Выберем пункт таблицы, далее имена, отображение именованных строк колонок. Теперь, когда мы их видим, давайте добавим надпись в область подвал счета. Раздвинем строки. Установим подчеркивание. Можно задать различную толщину линий. Теперь объединим ячейки, введем нашу надпись, сделаем текст нашей надписи жирным, ориентацию установим по центру. Все готово. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Вы можете смело экспериментировать с изменением внешнего вида формы, так как всегда можно вернуться к исходному макету. Теперь вернемся к нашему заказу и попробуем сформировать счет на оплату. Как видите, все у нас получилось. Теперь эта надпись будет выводиться на каждом счете. Итак, мы посмотрели, как изменить макет существующей печатной формы. В случае, когда вам требуется более значительное изменение, или вы хотите сделать новую печатную форму, сохранив старую, то в этом вам поможет внешняя печатная форма. В качестве примера мы сделаем печатную форму для конфигурации 1С-управления небольшой фирмой. Далее просто «УНФ» который в отдельной колонке будет выводиться партия. Проще всего сделать печатную форму из шаблона печатной формы. Шаблоны можно взять в библиотеке стандартных подсистем, BSP. Это особенно важно, если вы работаете в сервисе 1sfresh.com, то есть в облаке. Также полезно знать, что многие подсистемы BSP входят в состав типовых конфигураций. Где взять BSP и как установить, я сейчас покажу. Нам потребуется диск информационно-технологического сопровождения ets или доступ к сайту ets.1s.ru. Если у вас нет ни того, ни другого, то вы можете скачать уже готовый пример по ссылкам под этим видео. Кроме того, можно получить бесплатный доступ к ETS до двух месяцев, зарегистрировавшись на тест-драйв на сервисе 1Sfresh.com. Ссылку также можно найти под видеороликом. У меня открыт сайт ets.1s.ru, отсюда я и скачаю библиотеку. Откроем раздел Разработка и администрирование. Далее библиотека стандартных подсистем 2.2. И нажимаем гиперссылку начать установку релиза конфигурации. После того, как файл закачается, он кстати довольно большой, нужно его запустить на исполнение. Когда установка закончится, на нашем компьютере будет доступен шаблон демо -базы, И мы воспользуемся. Запустите 1С предприятие и в диалоге запуска нажмите кнопку «Добавить». Кнопка «Далее». Выберите шаблон демо-базы. Во всех остальных диалогах все настройки можно оставить по умолчанию. Новая база будет добавлена в список. Откроем ее, нажав кнопку «1С предприятий. Итак, наша база открылась, давайте перейдем в раздел «Интегрированные подсистемы» и далее по ссылке «Внешние отчеты и обработки». Нам нужен пример печатной формы. Откроем его и нажмем кнопку «Сохранить файл». Можно поменять название файла. Теперь у нас есть все, что нужно. Чтобы сделать свою печатную форму, нам потребуется конфигуратор. Выберем базу с конфигурацией управления небольшой фирмой, щелкнув по ней один раз и нажмем кнопку «Конфигуратор». Если требуется, выберите пользователя и введите пароль. Если конфигуратор открывается впервые, то для дальнейшей работы нам нужно открыть конфигурацию. Выберем пункт меню «Конфигурация» «Открыть конфигурацию». Появится дерево объектов, с которым мы можем работать. Нам потребуется только два из них, так что можете выдохнуть спокойно. Откроем наш шаблон, заготовку, которую мы сохранили ранее. Посмотрим, что в него входит и доработаем его под наши нужды. Давайте посмотрим, что тут уже есть, и оставим только то, что нам нужно. Откроем модуль нашей печатной формы. Кнопка «Действия» — «Открыть модуль объекта». В модуле написан код, который отвечает за формирование печатной формы. В любой внешней печатной форме должна быть процедура сведения о внешней обработке», в которой задается некий список. Он используется для формирования списка команд кнопки «Печать» в документе. Оставим код, который нужен для формирования печатной формы счета на оплату. Удалим лишние команды. Шаблон был создан для документа из демо-базы. В конфигурации 1С управления небольшой фирмой мы делаем печатную форму для документа «Заказ покупателя». Удалим старое название, и чтобы избежать ошибок, перетащим слово «Заказ клиента» из дерева конфигурации в текст модуля. Обратите внимание, что в процедуре печать, которая является самой главной в нашем случае, указано 4 параметра. Чтобы печатная форма работала, их должно быть именно 4, и те они должны именно в такой последовательности. Мы чуть позже вернемся к этой процедуре. А теперь давайте найдем макет для нашей печатной формы. Его можно сделать самому, но в большинстве случаев гораздо быстрее взять существующий и изменить. Макет документа часто находится на ветке самого документа. Но это правило касается не всех документов. Кроме того, расположение макета зависит от конфигурации, с которой вы работаете. Начнем поиски с ветки документа. Нам повезло. Макет, который нам нужен, находится здесь. Перетащим его на ветку макета, нашей заготовки, внешней печатной формы. Откроем его двойным щелчком. Вы видите, что это знакомый нам макет, который мы меняли в начале ролика. Изменения, которые мы будем делать с этим макетом, никак не повлияет на нашу конфигурацию, и все будет работать как и раньше. Так что, смелее. Макет мы нашли, теперь нам нужно найти процедуру печати, чтобы не писать ее от руки. Практически во всех последних версиях типовых конфигураций процедуры печати расположены в модуле менеджера объекта. Откроем его. Здесь довольно много различных процедур. Чтобы упростить себе жизнь, откроем список процедур. Это можно сделать с помощью специальной пиктограммы или пункта меню, текст, процедуры и функции. Процедура отсортирована по алфавиту, так что нам только остается найти процедуру с именем печать. Вот она. Скопируем ее из модуля менеджера документов в модуль нашей обработки. Обратите внимание, что параметров в ней на один больше. Мы чуть позже с этим разберемся. Эта процедура отвечает за формирование всех печатных форм заказа покупателя, а их у него много. Давайте оставим только ту часть процедуры, которая отвечает за формирование счета на оплату. Теперь разберемся с параметрами. У нас есть один лишний параметр, который называется параметр печати. Он более нигде в этой процедуре не встречается, так что мы можем безболезненно его удалить. Еще нам потребуется процедура «Печатная форма». Она тоже находится в модуле менеджера документов. Также скопируем ее в модуль нашей обработки и, как и раньше, оставим только ту часть процедуры, которая отвечает за печать счета на оплату. Осталось скопировать процедуру «Печать счета на оплату». Чтобы не тратить время на поиски, развернем процедуру «Печатная форма», найдем в ней вызов процедуры печать счета на оплату» и щелкнем по названию правой клавиши. В контекстном меню выберем пункт «Перейти к определению». Итак, мы ее нашли. Как видите, в этой процедуре больше всего кода. Именно в ней получаются данные используется макет для формирования печатной формы. Копируем процедуру в наш модуль. большому счету мы сделали все необходимое, чтобы дальше можно было выполнять изменения внешней печатной формы. Для того, чтобы в этом убедиться, выполним синтаксический контроль. Нажмите специальную пиктограмму или воспользуйтесь комбинацией клавишей Ctrl F7. Программа нам сообщила, что не все в порядке. Действительно, я забыл удалить исходную процедуру печати. В 1С не допускается наличие двух процедур с одним именем. Нам исходная процедура больше не понадобится, мы заменили ее другой, сохранив количество и порядок параметров. Удаляем процедуру печать, которая входила в состав шаблона, и снова проверяем, все ли в порядке. На этот раз синтаксических ошибок не обнаружено. Осталось еще два момента. Это поменять идентификатор команды. Вставим значение счет на оплату. И сделать так, чтобы при формировании печатной формы использовался макет внешней формы, а не макет документа. Откроем процедуру печать счета на оплату. И найдем строку, где переменный макет присваивается значением. После символа равно напечатаем выражение, получить макет, pfmxl, счет на оплату. Я использую комбинацию Ctrl пробел чтобы вызвать акселератор. Он подсказывает мне, какие функции в программе начинаются с введенной мной комбинацией символов. Смотрим на этом пока все. Выполним синтаксический контроль и перейдем к макету нашей внешней печатной формы. Доработаем его так же, как и наш макет в начале ролика, только с небольшими отличиями, чтобы увидеть разницу. Сохраняем изменения и возвращаемся в пользовательский режим. Чтобы зарегистрировать внешнюю печатную форму, перейдем в раздел «Настройки». Далее «Печатная форма. Отчеты и обработки». У вас должен быть установлен флаг «Дополнительные отчеты и обработки». Нажимаем на гиперссылку «Дополнительные отчеты и обработки». Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем файл внешней печатной формы. Одна внешняя печатная форма может быть предназначена для документов разных видов. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть» и идем проверять, как она работает. Под меню кнопки «Печать» в списке и в форме документа «Заказ покупателя» должна появиться команда «Счет на оплату», «Внешняя печатная форма». Печатная форма работает. Ура! При этом типовая печатная форма также сохранилась. Нужно отметить, что наименование команды можно поменять в конфигураторе, задав его в свойстве представлений. Создадим еще одну печатную форму, скопировав только что созданную, и добавим в нее колонку партия. Немного изменим название нашей печатной формы, чтобы можно было отличить одну от другой. Откроем процедуру «Печатная форма счета». Нам потребуется немного модифицировать запрос, чтобы из базы данных получить информацию о партии. Она хранится в табличной части запаса. Изменить запрос очень просто. Нужно щелкнуть по нему правой клавишей и выбрать команду «Конструктор запроса». В средней колонке конструктора отображаются таблицы, которые будут получены из базы данных в результате выполнения запроса. Обычно получают не всю таблицу, а только некоторые колонки из нее. Эти колонки представлены в правой колонке конструктора. Итак, чтобы получить возможность вывести партию в отчет, мы должны сделать так, чтобы в правой части конструктора была колонка партии. Для этого развернем таблицу «Заказ покупателя» в средней колонке, найдем табличную часть запаса, развернем ее и найдем, наконец, нашу партию. Теперь ее нужно перетащить вправо или щелкнуть по ней дважды. Это все. Нажимаем ОК. Информация о партии была добавлена в запрос. Остальной код менять не требуется. Он написан таким образом, что одноименные поля шаблона и запроса будут заполнены автоматически. Например, в нашем запросе есть поле «Количество». И такое же поле есть в макете. То есть получается, что нам осталось добавить в макет колонку для вывода партии. Ячейки в колонке могут быть разного типа. Мы не будем в это подробно вникать в этом ролике. Для того, чтобы все сделать правильно, мы скопируем колонку "Количество" И помним о том, что в макете нужно добавлять новые данные в именованной области. Добавим информацию о партии в той же именованной области, что и колонка количества. Теперь все готово. Сохраним нашу новую внешнюю печатную форму и вернемся в пользовательский режим. Зарегистрируем ее в разделе «Настройки». При попытке регистрации у меня появилось предупреждающее сообщение. Я забыл поменять имя внешней обработки. Сейчас я это сделаю. Сохраню изменения и попробую ее снова зарегистрировать. Все получилось. Проверим, как работает. Сформируем печатную форму с партией заказа покупателя. Печатная форма сформировалась. Все супер. Мы добились того, чего хотели. Итак, мы с вами научились создавать внешние печатные формы, редактировать макет даже немного редактировали запрос. Напомню, что все представленные примеры и ссылка на тест-драйв находятся под видеороликом. В следующем видеоролике я расскажу, как сделать внешнюю печатную форму счета для конфигурации управления торговлей редакция 11.1. Подписывайтесь и получайте уведомления о выходе новых роликов. На этом все. Успехов вам в работе!